Союза советских социалистических республик. Как бы случайно мы в этот раз встречаемся с вами в условиях пандемии. Вот. И в этих, в этих же условиях у нас есть возможность более детально и осмысленно обдумать то, что происходит с нашим государством, с нашим народом за последние годы и на протяжении всей истории человечества. Сначала несколько слов о пандемии вируса COVID-19. Она возникла, как вы понимаете, конечно же, случайно. Давайте взглянем на ситуацию в динамике, как она развивалась за последнее время в здравоохранении и в ситуации здоровья населения на нашей территории. Передо мной находится несколько графиков, я специально выбрал социально значимые болезни, которые в том числе связаны и с восприимчивостью к таким вирусам каковым является COVID-19, то есть к вирусам гриппа и его разновидностям. Значит, передо мной находится график заболеваемости и смертности от туберкулеза. С 190 -го года количество больных туберкулезом увеличилась не на проценты в разы. Ну, если сравнить 90-й и 2005 год, то это примерно в три раза. То есть на 300 возросла заболеваемость туберкулезом. Особо опасная фаза этого заболевания – это так называемый активный туберкулез, когда всякий носитель Этой болезни находится в таком состоянии, когда он заражает окружающих. Вот. Это заболевание всегда считалось социальным заболеванием, потому что по мере того, как в Советском Союзе мы начинали жить лучше, лучше питаться, жить в более благоприятных условиях, быть более социально защищенными, находиться в условиях развитой системы здравоохранения – это э, цифры заболеваемости туберкулезом неуклонно снижались и достигли своего минимума примерно в 1988-1989 году при Советском Союзе. Но как мы видим из тех данных, которые предоставляет нам Российская Федерация, значит с момента ее возникновения на нашей территории, это социально опасное заболевание выросло в разы. Это в том числе связано и с питанием. Дело в том, что отсутствие нормальной заработной платы, отсутствие нормальных условий для проживания и отдыха граждан Советского Союза, отсутствие значит, единой системы контроля за здоровьем людей на нашей территории привели вот к такой вспышке туберкулеза. Еще раз повторюсь. Туберкулез является показателем социального благополучия населения, находящегося на данной территории. То есть с 90 -го года по нынешнее, так сказать, число вот, эта ситуация ухудшилась примерно в три раза или на 300 Если мы возьмем еще один график, который тоже связан напрямую с той Пандемии, которая сейчас развивается на нашей территории, то увидим, что ситуация тоже крайне неблагоприятна. Передо мной значит, график роста случаев ВИЧ-инфекции у граждан России с 1987 по 18 года. Вот. В 2018 году цифра ВИЧ-инфицированных на нашей территории достигла 1 миллиона. 300 тысяч человек. Эти цифры взяты из официальных данных, которые публикует Российская Федерация. Вот. Таким образом, у нас есть 1 миллион 300 тысяч человек, вот, э, <клес> большинство из которых имеет крайне сниженный иммунитет и восприимчивы к различного рода болезням, в том числе из к небезызвестному вирусу COVID-19. Вот. У нас есть значительный рост числа больных туберкулезом, который, с одной стороны, ухудшает эпидемическую ситуацию на нашей территории, с другой стороны, является показателем резкого снижения социальной защищенности граждан в таких сферах, как здравоохранение, вот, так сказать, профилактика санитарная медицина и гигиена. На этом фоне мы также рассмотрим график снижения количества больниц в России. Вот, как вы знаете, все эти мероприятия проводились под знаком, под флагом оптимизации системы здравоохранения на нашей территории. В 2000 году количество больниц в России было 10,7 тысяч единиц. В 2017-м 5,3. Как мы видим, количество больниц у нас уменьшилось более чем в два раза. Произошла так называемая оптимизация. Гигантское количество медицинского персонала остались без работы. Вот, ушли в другие области, переквалифицировались. И вот к нам в гости, как бы нечаянно, как бы ниоткуда, как бы случайно, пришла пандемия гриппа. В стране объявлен карантин. У нас есть с вами время, сидя в данном карантине, подумать о судьбе нашего Отечества, о судьбах наших близких и особенно о судьбах наших потомков, детей и внуков, которым продолжать жить на этой территории. Вот. И судя по тем графикам, которые я вам только что привел, вот, ситуация все время развивается в негативном ключе. Выводов далеко идущих из этого делать не будем, каждый пусть сам осмыслит что, так сказать, что происходит на нашей территории, куда мы движемся, какие, какие перспективы нас ожидают в ближайшем будущем, вот, и особенно, какие перспективы ожидают наших детей и внуков. Для этого у нас есть сейчас время, тем более, что значительная часть людей на нашей территории сейчас находятся в условиях карантина, не посещает работу, либо работает дистанционно. И этот вынужденный перерыв, я думаю, послужит нам, скажем так, той возможностью, которая даст нам толчок к осмыслению, более подробному осмы... осмыслению всех событий, которые происходят на нашей территории, как последние 30 лет, так и за весь исторический период целиком. А наша сегодняшняя встреча в условиях пандемии посвящена очередной попытке списания долгов. Как вы знаете, все развитые государства на планете Земля, входящие в семерку, восьмерку и двадцатку, имеют колоссальные долги, которые измеряются триллионами. Но никто никогда вам не говорил, Перед кем имеются эти долги? Дело в том, что все центральные банки на планете Земля, включая Центральный банк Российской Федерации, являются частными корпорациями, вот, в которых группа физических лиц на, управляет от имени этих частных корпораций. Уже неоднократно в прошлом на рубеже 14-15 годов эта тема поднималась, и правительство Возрожденного Союза Советских Социалистических Республик выпускало соответствующие документы, которые блокировали списание средств на рубеже 14-15 годов нынешнего столетия. В настоящее время тема списания долгов как бы... Из небытия опять выходит на первый план и начинает муссироваться в соответствующих кругах. Инициатором подобного рода действий всегда являются транснациональные корпорации, которые, собственно говоря, и являются собственниками всех центральных банков на планете Земля, всех финансовых ресурсов, которые находятся в обороте на планете Земля. Что же такое? Списание средств. Перед нами изображение значит, купюры, которая по недоразумению называется деньги. Вот. Это билет очередного банка, вот, в данном случае Федеральной резервной системы, вот, который выпускается без какого-либо обеспечения вот, и э, выходит в оборот. Не только в Соединенных, Штатах, а в Соединенных Штатах Америки, но и по всему миру. Кстати, для тех, кто не знает, наш Центральный Банк является сателлитом Федеральной Резервной Системы и выпускает свои казначейские билеты ну, вот, исключительно под э, обеспечение американскими долларами. То есть сырье из нашей страны продается за доллары вот, по текущему курсу. Так сказать, пересчитывается количество значит, купюр и рублей, которые должны быть выпущены на нашей территории в обращении. И таким образом фактически мы имеем значит, видоизмененный доллар, находящийся в обращении на нашей территории. А курсы, которые постоянно меняются и ухудшаются, не в нашу пользу, это есть не что иное, как коэффициент ограбления нашей страны в пользу противной стороны, которая, являясь частной корпорацией, имеет монополию на выпуск долларов на территории Соединенных Штатов Америки. Для того, чтобы понять, в каких объемах осуществляется эта эмиссия, я уже неоднократно демонстрировал, Соответствующий документ, который нами получен из Организации Объединенных Наций и Комитета 300, подтвержденный Всемирной банковской группой, о тех цифрах, которые являются балансовыми и балансовыми активами различных центральных и не только центральных банков на планете Земля. Каждая такая купюра, выпущенная в свет, является безусловным обязательством того, кто выпустил эту купюру. Вот. В нашем случае, если это доллар США, то эмитентом является Федеральная резервная система США, и она отвечает по своим долгам, выраженным в виде вот этих векселей, которые она выпускает. Поскольку векселя ничем не обеспечены, обеспечиваем эти векселя мы, наполняя их своими работами и услугами, то, соответственно, значит, мы кредитуем э, всю мировую финансовую систему, еще раз повторюсь, которая находится сейчас в частных руках, и не имеет никакого отношения к тем государствам, которые имеются на карте, на политической карте планеты Земля. Вот. Мы, мы кредитуем своими работами и услугами, те финансовые структуры, которые выпускают в свет ничем не обеспеченные векселя. Вот, и как известно из правовой ситуации вот, на планете Земля, по каждому векселю отвечает всегда имитент. То есть та структура, которая или то физическое лицо, которое выпустило данный вексель. Вот. Так какое количество векселей выпустили? частные банки на планете Земля за последнее время. Я уже неоднократно приводил эти цифры. Одна из таких цифр, хочу напомнить вам ее, одна из таких цифр, это Банк Монголии под номером 624, вот, имеет следующую цифру балансовых и забалансовых активов. 2, 6, 4, 8, 7 и 97. Порядков до запятой. То есть цифры, которые появляются вот в этих отчетах, являются, являются абсолютно объективными. Это все эмиссии, которые сделаны на планете Земля различными банками. И цифры эти кочуют из банка в банк. Вот, вот в 2009 году, поскольку отчет у нас за 2009 год, в 2009 году наибольшая цифра оказалась на счету Банка Монголии. В следующем году она может оказаться на счету любого другого банка, поскольку все эти цифры являются лишь записями на компьютерах того или иного банка. Сейчас мы на двух простых схемах рассмотрим, каким образом долги, так сказать, перед теми, кто выпускает реальные товары и услуги, вот, растут у тех систем, которые выпускают исключительно долговые обязательства, которые по недоразумению называются деньги. Вот. Давайте возьмем для простоты некую сумму, значит, ну, для того, чтобы было понятно, каким образом эмиссионный центр может заработать в течение одного года ну, достаточно большие деньги. Предположим, вы имеете право на эмиссию. Вот вы утром проснулись, у вас э, этот, скучное такое настроение, вы грустите, вот, но у вас есть право на эмиссию. Вам, например, такая структура, как Российская Федерация, вот, позволила своим законам значит, осуществлять эмиссию на этой территории. И вот вы, так сказать, зевая, так сказать, слегка покачиваясь, подходите к компьютеру, на котором, собственно говоря, и осуществляется эта эмиссия. Потому что эмиссия сегодня осуществляется в электронном виде, как мы все хорошо понимаем. Вот, нажимаете кнопку вкл вот компьютер включается после этого вы набираете цифру 1 потом совершаете тяжелую работу 9 раз нажимая на кнопочку 0 вот и в конце концов enter с этого момента у вас появляется 1 миллиард рублей Вы, вы уже неплохо потрудились. Вы уже неплохо потрудились. Но, так сказать, миллиард рублей на счету это, так сказать, не то, что вас интересует. Вам, конечно, хочется побольше и поинтереснее. Вы идете и покупаете некое имущество на 1 миллиард рублей. Ну, пускай это будет, например, некий завод. Завод. Завод получает от вас 1 миллиард рублей. Вы эмиссионный центр, вы центральный банк. Завод получает 1 миллиард рублей. Скорость оборота денег у нас в среднем по стране составляет, если учитывать самую низкую цифру, оборачиваемости 4,6 и самую высокую около 9,8,9, и девять, ну, составляет примерно 6 раз. То есть, если год мы поделим на 6 оборотов, то мы получим, что один оборот у вас в среднем проходит по, за 2 месяца. Завод, соответственно, значит, так сказать, владельцы этого завода, получают эти деньги, пускают их в оборот, выдают там зарплаты своим служащим, покупает нужное им имущество там и так далее, и тому подобное. То есть деньги в данном случае попадают в оборот. Ровно через два месяца они опять оказываются у вас на счету. Таким образом, у вас есть и через два месяца и миллиард рублей, который уже вернулся к вам, осуществив первый оборот, и то имущество, которое вы приобрели. После этого, значит, вы осуществляете тут ну, мы здесь не будем сложные сделки на самом деле их можно сделать гораздо сложнее осуществляйте следующую покупку ну например покупайте золото золото все вы купили золото у добывающей компании она выплатила своим рабочим соответствующую зарплату раз рассчиталась поставщиками за технику за электроэнергию и так далее и ровно через два месяца этот миллиард опять у вас Но у вас уже есть и завод и золото на 1 миллиард рублей и так далее и таким образом в течение одного года вы совершаете каждые два месяца такие сделки каждый раз через два месяца деньги возвращаются к вам к концу года вы имеете интересный результат вы имеете и все деньги в целости и сохранности и имущество 6 на 6 миллиардов рублей Таким образом идет мультипликация, вот, поэтому, потому что многие люди не понимают, откуда появляются вот эти цифры колоссальные, там 31 цифра до запятой на счету у сберегательного банка Российской Федерации. Именно таким образом это все и появляется. Это первый способ накопления, вот, хотя внутри этого способа есть еще десятки способов, когда вы можете попутно, так сказать, пускать в оборот и это имущество, и это имущество, и это имущество, и это имущество. Каждый, на каждом этапе все, что вы приобрели, вы можете повторно пускать в оборот, получать от этого доход и так далее. Вы же понимаете, что и заход, и завод, можно, так сказать, и с завода можно получать дивиденды, и золото можно использовать в качестве залогового инструмента и осуществлять под него там другие сделки. И таким образом с каждого из этих этапов вы можете получать дополнительную прибыль вот и таким образом мы получили вот при такой схеме значит в семь раз больше чем у нас было в момент в первый момент когда вы проснулись и выполнили тяжелую работу по нажиманию аж целых 11 кнопочек вот на компьютере вот. и соответственно устали после этого и вам нужно как-то компенсировать те затраты, которые вы понесли в течение этого утра. Вот. Есть другой способ накопления, который находится вот между вот этими переходами и умножением. Ну, например, некий человек, которому... Там, бывший работник этого завода или действующий работник этого завода получил зарплату. Купюра, которую он получил в виде зарплаты, находится у него в кармане. Он идет с этой купюрой и получает, например, ну, покупает необходимые ему овощи и фрукты. Дальше тот, кто продал ему овощи и фрукты, идет в парикмахерскую. Дальше с этой же купюрой в течение одного оборота в течение одного оборота она многократно может переходить из одних рук в другие каждый раз каждый раз э, на стоимость на величину на стоимость этой купюры номинальную которая на ней написана совершается реальная работа ну например человек с завода купил так сказать себе мешок картошки на базаре картошка реальный продукт реальный продукт тот кто продал ему картошки э, сделал прическу в в парикмахерской он получил реальную услугу реальную мы уже получили так сказать удвоение цены и так далее значит дальше там человек идет там к доктору там к учителю к любому другому специалисту получает тот или иной товар или услугу и в течение одного оборота создается реальные товар или услуги многократно превышающий номинальную стоимость этого ну, этих денежных средств которые были у первоначального покупателя и то есть в рамках одного оборота еще идет дополнительная монетизация ну их может быть там два а может быть 15 то есть это зависит от конкретных условий от конкретных сделок которые проводят так сказать обладатели этих денежных средств и таким образом мы можем получить здесь на, на выходе через год не 7 миллиардов, которые мы посчитали, да? 1 миллиард в виде денежных средств, а остальные в виде приобретенного так сказать, имущества, там, услуг, товаров, а многократно больше, потому что внутри каждого из этих оборотов существуют еще так сказать, мелкие обороты, которые связаны с переходом денежных средств от одного одного физического лица, к другому физическому лицу и так далее. То есть до того момента, пока они не попадут обратно в банк и не совершат, так сказать, и не зайдут на новый оборот, каждый из которых длится, ну, мы уже посчитали, примерно два месяца. Но это только тот оборот, который проходит официально через налоговую систему центральный банк. А если деньги выведены из официального оборота и заведены в преступную среду, ну, допустим, купили наркотики, купили оружие, там, проституток наняли, выпустили левую продукцию и так далее, то получается, что из этой системы утекают какие-то средства и начинают перетекать в такую же систему, только преступную. Да, естественно, значит, все, что сейчас было сказано, оно, оно относится только к тем сделкам и тем оборотам, которые легально регистрируются. Вот. Но, как мы знаем, на планете Земля значительная часть так сказать, ресурсов находится в преступном обороте, который в официальных отчетах никак не фигурирует. Вот. Величину этого преступного оборота мы должны, соответственно, с вами рассчитать, сделать так сказать, и выставить соответствующие претензии. Потому что в конце концов все структуры, и легальные, и нелегальные, потребляют продукты и нашего труда, так сказать, наши услуги, то есть обычных людей, которые создают для них необходимую среду для того, чтобы они могли просто физически существовать. Подают им воду в дома, вот, строят им дороги, тротуары, детские сады, школы, вот, обеспечивают продуктами питания и так далее и тому подобное поэтому расчет, аналогичные расчеты по так сказать, преступным сделкам должны быть тоже сделаны по ним должны быть проведены все коррекции связанные с инфляцией несвоевременным возвратом средств значит просрочкой платежей и так далее и тому подобное Но как мы помним значит, такие цифры, такие, так сказать, отчисления официально существуют в, в любом банке, когда вы не своевременно платите, вы получаете соответствующий штраф за каждый день просрочки, вот. мы уже многие десятки лет не получаем этих средств, соответственно, все эти начисления должны быть сделаны, вот, эти расчеты должны быть произведены очень-очень серьезными специалистами, но, чтобы вы понимали, Примерно, каковы э, долги в наш адрес у третьих лиц, которые э, незаконно осуществляли те операции, про которые мы сейчас вам рассказываем. Ну, например, эмиссия необеспеченных средств. Есть не что иное, как преступная, э, преступная сделка, которая заключена между законодательной, так сказать, властью и эмиссионным центром, в нашем случае это Центральный банк Российской Федерации, дала, соответственно, законодательная власть дала ему право на осуществление вот этих преступных эмиссий. Еще раз объясняю, эмиссия не обеспечена, есть преступная эмиссия. По этой причине, в связи с тем, что все эти цифры обеспечены соответствующими товарами и услугами, выполненными жителями планеты Земля, значит, списывать их ни в коем случае нельзя. По, по одной простой причине. Те, кто владел эмиссией, мог в обмен на эмиссию получать неограниченно любые товары и услуги в свою пользу. Что и произошло на планете Земля, мы получили несколько десятков транснациональных корпораций, которые практически владеют всей собственностью на планете Земля, все, всеми промышленными и прочими ресурсами, вот, и используют их по своему усмотрению. В основном против жителей планеты Земля реализуя такие программы, как программа «Золотого миллиарда», внутри которой лежит в том числе и та ситуация, в которой мы с вами оказались. Вот, по всей Земле объявлена пандемия, идет блокирование всей экономической и производственной деятельности, и мы с вами неизбежно окажемся в катастрофической ситуации с точки зрения экономики и производства. Примерно такой, как была во времена Великой депрессии, начиная с 1929 года. Но ситуация развивается примерно в два раза хуже, чем была во времена Великой депрессии. Как вы помните, во времена Великой депрессии Союз Советских Социалистических Республик совершил беспрецедентный по своим масштабам рывок в индустриализации страны. В то время как западные рабочие в капиталистических странах воевали за корку хлеба, умирали от голода, еле-еле сводили концы с концами, в нашей стране каждый день открывалось два новых крупных предприятия. И за время Великой депрессии таких предприятий на нашей территории открылось более 9 тысяч. Только крупных. В итоге мы стали великой индустриальной державой, которая подошла к рубежу Второй мировой войны в составе наиболее развитых в индустриальном смысле держав на планете Земля. Что в итоге нам позволило выиграть. Вторую мировую войну за счет потенциала промышленного, за счет технического потенциала, за счет научного потенциала, развития систем здравоохранения и многих-многих других достижений, которые мы уже имели на рубеже 1941 года. Сейчас этой возможности у нас нет. Мы стали частью капиталистического мира и э, зараза капиталистических кризисов пришла на нашу территорию. За последние 30 лет мы их пережили несколько. Вы, надеюсь, помните эти кризисы и 1998 -го года, и 2008 -го года. И вот сейчас очередной кризис, который связан с крахом Федеральной резервной системы, пришел на нашу территорию. Вот. В связи с тем, что наша территория является частью гигантской капиталистической машины, функционирующей на всей территории планеты Земля. Мы вольно или невольно оказываемся соучастниками этого процесса. Для того, чтобы прикрыть этот кризис, замаскировать его, значит, и завуалировать, на всей планете Земля объявлена пандемия по вирусу, так сказать, COVID-19. Как я уже привел вам соответствующие данные, подготовка к этому мероприятию шла на протяжении значительного количества лет. Ситуация в здравоохранении неуклонно ухудшалась, количество и возможности системы здравоохранения так сказать, в, количестве, в количественных показателях и по возможностям вся система здравоохранения неуклонно деградировала. И таким образом мы оказались на пороге той ситуации, когда мы плохо способны противостоять данному кризису. Но как вы, наверное, уже неоднократно замечали, на помощь гражданам нашей страны пришла в том числе и природа. Сейчас на улице температура минус 3 градуса, и при такой температуре распространение пандемии и каких-либо вирусов практически невозможно что играет нам на руку и дает возможность, так сказать, пройти эту, это очередное испытание с наименьшими потерями. В связи со всем вышесказанным правительство Возрожденного Союза Советских Социалистических Республик делает официальное заявление о невозможности списания долгов, которые были инициированы частными компаниями и частными центральными банками на всей планете Земля, и каждый, кто попытается списать эти долги, будет подвергнут суду Международного трибунала, который неизбежно начнет действовать по инициативе Союза Советских Социалистических Республик на всей территории планеты Земля. По всем долгам каждый из тех, кто создавал их в виде пустых векселей, ничем не обеспеченных бумаг в невероятных количествах, и в итоге превратил планету Земля в управляемую транснациональными корпорациями систему, которая работала исключительно на нужды частных лиц, возглавляющих эти транснациональные корпорации, будет отвечать по законам войны и военного времени перед Трибуналом Союза Советских Социалистических Республик и перед Международными Трибуналами, которые возникнут по инициативе Союза ССР на всей территории планеты Земля. В связи с тем, что Союз Советских Социалистических Республик опубликовал грамоту Александра Филипповича Македонского и перевел ее в разряд правовых документов, которая передает благородной породе славян богатодарно, вечно всю территорию планеты Земля в управление и территорию выше Северного Тропика для проживания. На основе этого и более ранних документов, упомянутых в грамоте Александра Филипповича Македонского, и будет разворачиваться правовая система на планете Земля. Благодарю за внимание.